И мы сейчас поедем на рыбалочку, ребят Не знаю, что у нас получится У нас сегодня мотор-ветерок Наш, российского производства Лодочка Казаночка, да? да. Ну, короче, попробуем Включимся ну, на воде уже Ребята, едем, едем, ребята Русская техника работает Да, Павлик? Всем привет, передавай, Павлик Им отдыхаем немножечко Сейчас приедем Включим сейчас. Дой шел, короче, вообще пипец. Вот такая красота выдела вокруг, ребята. Сегодня будем ловить на кружки. Ну, не знаю, сегодня, наверное, не будем, завтра или сегодня попробуем. Поставим 10 штучек, может, поставим. Парни, ну что, мы приехали. Вот такое место красивое, ребята. Не знаю, есть тут рыба или нет. У нас смысл не рыбу поймать, а отдохнуть, как бы говорится. Парни там угружаются. Вот, сейчас что у нас... Основная цель, основная цель на сегодня, уже вечер, поставить лагерь. Если будет время, то еще и кружки поставим сегодня, не знаю. Пашка уже там разгружает. Ленька разгружает. Так что Не знаю, сегодня даже снимать неохота просто. Хочу просто насладиться вот этой, вот этой всей красотой, ребят, Вот этой всей красотой. И Андрей Сергеевич уже установил палаточку. Эта палатка очень нравится. Гренел называется. Уже сколько лет она уже у меня, уже лет 10 наверное. Все хорошо, все очень хорошо. О, Ленька пострелять сегодня, сегодня может, может, быть завтра. Завтра ты будешь на охоту? Слушай, да сегодня вечер, когда утрянка завтра. А, поснимаем, как охотится у нас в Новгороде. Но если буду в состоянии, то я устал сегодня тоже после суток. Ну вот так мы сейчас проплывали ну, Две или три утки Прямо пролетели рядышком Сейчас еще в общем короче все разложимся до конца И будем немножко сегодня отдыхать О, о высота, его, о. Ну, Молодец я тут организовывает столик Закидывает еще рыбу, не поймали, может рыбы не будет, но Лене уже садочек заготовил. Хорошо, да. хорошо. Вот наша О. техника, на которой мы ехали. Я не думал, я не думал, что мы доедем на ней. Но, оказывается, ветерок еще может что-то дать. Паблик там, как всегда, у нас устанавливает. Лежачее место заранее приготавливает. Парни обесуть и пока так. Сейчас перекусим. Идем. Ну что, давай по одной бахнем. дальше И дальше устанавливать. Паша у нас сегодня с сегодняшнего за Ты хочешь Дьявол, я тебя за эту кастрюльку изнасиловал, еще раз изнасиловал Он сейчас там газовая плитка стоит А, вот плитка? А я думал на кастрюлю 21 век наносу. А я хотел свою плитку взять, но у меня газовый баллончик с собой не было делаем? Вот в этой? Конечно, а там под чай Просто у меня это кастрюльки чистые, они идут под эту По И оно быстрее? Ну конечно Да, да вот сюда поставь ему, вот сюда на этот столб. пускай. Ну, а на землю. Да давай на землю пошли. Да. воды залить надо сейчас. Так как она работает? Да да просто лезь, поворачиваешь? Да. Так, гречки надо сначала, потом вода. А, чудо сумку свою показать хочу. Давай. Девушка, подожди. Ну-ка, покажи, похвастайся. Не в пакетах она. Обочки. Вот. Оп, да тут целый ящик можно влезть. Опачки. Оба на, нифига себе. Вот это да. Понял? Но. Вот тут ну. можно жить. <енных attribute> <tahun> <derni> Я вам <invested> <Tunico>. скажу. Ну и здесь второе отделение. Здесь вот у меня утро всякое и холодильник. Ого, вообще классное. Сюда можно охват генератор вложить. <offline> Паша, тут и тарелочки все. Вот, вот это столовая целая. Вот. Да, да. походный вариант. Походный. <с> У меня дома столько нету. У него, говорит, походный вариант. Классно. Так что Ну, сначала гречку, потом водой залить, да, надо? Да, да, водой холодно заливается Что-то забыл уже, как приготовить Сколько, кстати, пропорции. я честно Один к двум, пожалуйста Ну, например, один к двум, это получается Один стакан гречки, два, два воды. литра воды Один да, одна пачка гречки Нам всю пачку да, делать, да? Плохая. Не, куда-то там полпачки хватит Там даже треть пачки Да, она же разбухнет Она разбухнет, сейчас трудно наверх пойдет Повора у нас, конечно, такие еще У нас И жены 3 -3. всегда готовят <смех> Павлик, все, там пошел процесс приготовления. Хватит, я думаю, нет? Да, хватит Точно? Да, она разбухнет Раза в три, да, где-то? Ну, раз в три, ну, на Все, порой раз До метки Воды говорит, до да метки А сколько гречки налил, хрен Ну, ты их знает Я думаю, хватит, Паш Посолить только еще надо, да? Где соль у нас? Соль есть Соль много Да, Паш, Сейчас, короче, перекусим Мы с Москвы, короче, ничего не ели вообще Просто как выехали с утра Только приехали сразу уже на рыбалку поехали Сейчас перекусим Будем рыбачить ну, нет, давайте по стопке нет. выпьем и, ну, и включимся уже все непосредственно когда уже будем как говорится да. там, да? давай паша Паш, бери конечно. Шлип. и встретимся с вами уже на водоеме сковородка да. ну как она то типа типа такая алюминиевая типа чате спасибо игорю за предоставленную Пушонка экземпляр самогоночки да. Большое спасибо. Вкусная очень. Тушёлка в смысле разогреть сковородки сначала? Ну, какой вид, смотрите, ребята. А потом в кашу. Обалденный. А, пожарить на масле? А, а потом уже это все. в Одной бонке хватит. Сегодня да, меню прям вкусное обсуждается. О, о, слышите? О, слушай. Летом там <смех> <смех> а там озерко где-то там дальше, да? Здесь, сразу. А -а -а. Но не могут сюда полететь в эту сторону. Лодочка есть какая-то там. А ну, чё что... а там за этим мысом? Ник... А -а -а. Она обходит деревню. Мы можем выехать в другой стороны деревни. А -а -а. Наверное, так и сделаем. Красота. Ну мы вот в этой протоке протока туда дальше идет. Тоже поставим, попробуем. Сегодня, не знаю. А, мы можем вот Если идти, силы будут. Завтра точно будем рыбачить. Сегодня хотя бы. Что приехали? Блин, там уже сколько патронов А что тут за рыба водится, Лянь? Тут 43 вида рыб. Нифига Рыщи себе. Mm -hmm. Высёры, Мне больше хищники интересуют. Судак, щука, mm -hmm. опень, сом, щука, окунь, сом. Ну сом уже спит, mm -hmm. уже холодно. Где у нас еще? Вон утка, в лень. Блин, все, Где? вон туда скрылась за это дерево. Только oh, что -то по глади пролетела. Можно было вот это бахнуть ее. Не, вон там, вот прямо вот метров 100 от нас была. Я максимум 50 метров стрелял. Больше а -а -а. стреля не зря. 50 метров? Да. Ну да, убойная сила 60, наверное, да? Да. Если нам над головой полетить, тогда стрелять можно. У -у -у. Так, Андрюха, и... У нас... Лёнь, какую большую тушенку открывать? Свинину, вот эту. Давай эту, давай. Сегодня подкрепиться, потому что мы целый надо. день. <coughs> Нет, вот газовая плитка меня всегда радует, да, Лёнь? Да. Чик, все. Не надо пока там, пока разожжешь костер, пока тора тора, тик, тут уже пьезу повернул, все и места мало занимает, ящички начинают потихонечку мелочь брать пусть хорошо не знаю, ветер там сильный как он там слышно? все, ты встал, да? что-то есть да ну что там поймалось вот такая мелочь ну, пока моё. ну как тут без матов не пока такой червесик ну да такой но на живца пойдет на живца все и закину не тут столько если с утра ждать так типа, уберите, а что, конечно, чего же мы в банку их не брали? Ну, еще раз, дерни. А Что-то есть вроде. Вот. Покрупнее, да? шла походу или нет что-то есть О. Я еще ту кормушку зацепил вот такую ребятки я поймал сейчас ее в садочек ну теперь уже точно можно выпить смотри она заглотила под самую эту кстати вот эта рыба вообще вот прям на вялку вот это идет О, Хорош... блин заглотила пипец ребят Она же, конечно, единственное так, что, знаете, что патерово, да, патерово? червей не хватит вот в чем запрос Кукуруза Паша, тут не, не, нечего насаживать уже, есть что насадить? Yeah. Так, ребятушки, сейчас забьем кормушку. Ты отпустил в садок, корыбов? Да. На кукурузу она хорошо, кстати, берет, кукурузная берет, и все берет. Есть, прокладывай, стирай кукурузу. Я на кукурузу из-за заглатываю, то заглатываю. Уже по три кукурузы назад. Так О, сразу клевет, сразу не я только на один насадил а, а другие до кочервей да мало все поклевка кончилась Оба. Ну мелкая чё-то. там уже нет. Не а, сошла. Сошла. Ладно. Рыбалкой будем завтра заниматься. Ребята сегодня. Надо жерлечки поставить было. Паша уже тут приготовил покушать, я сюда сяду. Там уже червей нету, я просто закинул уже так просто. Ну прикормишь точку кормовую. Так я без прикормки. Червей завтра Леня на лодке поедет за червями в магазин, был здесь магазин в Можно и в старые русы, но тут у вас клянуто А там вы в клубе охотников-рыболовов не продают гречки? Кукурузу не, в не магазин кукуруза продает. А, вот куку... а мне, а, кстати, кукуруза лучше, чем червяк Сегодня заканчиваем со съемками, уже темнеет, ну, уже может особо быть, не видно да. может, может жерлички поставим, вот, тут, вот, вот в этой губке пару штучек, да, хотя бы? Не тут поставим, может О, у нас а поставим, ну, да. на пустой <связь> <связь> Там нет ничего на крючке А на ну, пустой. Все, завтра уже будем, будет день, завтра будем снимать нормально. Всем привет, дорогие друзья, доброе утро. Погода у нас за бортом вот такая, ребятушки. Башка трещит после вчерашнего, не знаю. Шатер у нас вот этот упал, Леню уже его поставил обратно. А Паша, все, пытается пойвать свою рыбу. Мы сейчас чику бахнем или чику не знаю, что там есть у нас. Вообще вот прям с палатки выходить не, не хочется. Я вот, сижу в палатке сейчас вот. Пипец. Туда даже вот, неохота даже выходить. Время, кстати, 5.30. Трюга такой вообще не знаю. деревьям видно даже. Вчера поставили пять прыжков, не знаю, что попозже, сейчас поедем проверим. Есть там рыба в Погода нелетная, ребята. Погода ледная. Павлик у нас что-то тащит. А не нет, это коряга. Корягу поймал? Ну да ты... идет тут уже хорошо. Да. Да, да. Красота. Один загарчик какой-то есть, не знаю что там. Да. Плохо, что весел нет нормально, просто чтобы блядь, подплыть. Смотри там вообще вообще красота, смотри, лед. Смотри еще один куда погнала или прибила О, он сидит, сидит Так, ребятушки, два загара мы видим Один вообще вон туда, он тащил, смотри, в кусты А эти пока стоят два Сейчас еще поставим. Вот, там поставим что вот. Оно ломается. А? Спить а? тебя. Ну-ка, у тебя с своей стороны уже не захватить его. Такое ощущение, что он плывет. Он тащит, да его. Ты иди стой, с той стороны, а я сэм. Все, поймал. Единственное, что теперь под носом это все, система. Чувствую рыбу. Рыбу не чувствую. То ли сошла она? Сошла она. Живец вообще прям хороший. Вымотало все. Все, что возможно. А тут вообще туда он убежал даже его крутил, было видно. Так, ветер с той стороны. Не надо держать, где поставим. что-то мелкое мелочно а нету живца месть ни гречка Мест... ни, ни живца Откусила что ли или что да откусила. флюр карбон отпустить ну блин а что Сейчас упала да. там флюорокарбон нахуй знаешь. 30 килограмм стоял ну, срезал бы все ну, что тут поставим? Давай, тут. Так, это пока я уберу ну в сторону Ты воткни его пока ну, сейчас, подожди, Вот за этим травку да? Да, да, я Я сколько ездил, ни разу хлюрокарбон не могли мои перекусить. Да тут причем еще слабинка была. Ну, я имею в виду, что можешь таскать, куда хочешь. Так она, она на такой глубине клюет Там ты что, думаешь, меньше что ли был? Там такая же глубина была. Будем тут, что нам скажет, водоем. А? Сидит. А? Сидит? М -м -м, чувствую. Что-то есть то? Есть, есть. есть. Да, есть да я не знаю. Тут Сейчас я тут... ну, забросить камагу. Брыбачить надо. Ну, барабачить надо. Залил? Ну, за процесс вот Такая ну, пойдет, да? Пойдет Вот у меня Вольфрам Выдержишь? Наверное Ну, это уже было бы не спортивно сам вытянется, наверное При, за... При зацепе вытянется <свист> <свист> <свист> А мы не ждали <свист> Мы ждали большой зацеп <свист> <свист> Да Но Паша брыбился Маленькой, конечно Нет, сигареток сигалетах на уху самый раз На уху, да хорошая образец, Рыба есть, надо ее ловить. Острые зубы у них, посмотри, Паш. Карандаше бахает один за одним. А я обсмеял эту блестку А у нее сейчас жор, она сейчас все берет. Да, да, сажора идет. Парни, смотрите, какая погода, ребят. ветер какая может быть рыбалка как вам снимать видео я не понимаю да парни погода купец что не клюет угу. вот такая дождина Одно главное, лишь бы шатер выдержал. Сальца, что ли, Нарежь. А что ты доширак возьми, Паш, заваривай. Что, да ладно, ты горячее, поешь пока, пока есть газ. Там неизвестно, когда будет, что. Да, завтра, может быть, где-то в Новгороде к Лучше, пока кипяток есть, завари до Да. дровами тут вообще тяжко, я не знаю Точно, какая на погода тут? Если бы не плитка, сейчас сидели голодными, ширак сухой ели Водой запивали, Ладно, парни, рыбалка пошла не по плану, короче Залезли в палатку, там вообще на улице что творится, просто Пан они тут <смех> <смех> отдыхает Не знает <смех> <Циратура. вот. смех> да, да, да. Сейчас короче пересидим может быть пойдем погоду, да Да, он да. Сидим на рыбалку Так ребятки, чуть-чуть распогодилось вот. Дождь прекратился Сейчас пойдем проверим Кружки, что у нас там есть, рыба нету Пашка тут ловит густеру потихонечку Не снимал это, потому что дождь идет Камера особо в дождь, не хочется мочить ее Сейчас пойдем съездим, зелененько проверим кружки Может там что есть что, парни, поедем проверим Опять дождь пошел. Стоит один. Вот тут стоял раньше, я не знаю, где-то нет его. Утка! Вер, жжё твоё, Лёнь. Такое ощущение, что проверяли, вот тут же у нас живец стоял. Живец, говорю, вот тут стоял, почему там он теперь? Так, один, два, Два. Пока два вижу Где остальные? Третий, четвертый, да? Четыре А, вот еще перевернут Оставили вот тут а, Оказался там Что туда поедем? Туда поедем? Одного. Одного все равно нету Ну что парни сами видели погода вообще не ась Только выехали Один переворот был, одну жарусь не нашли Ну один кружок короче Ну пока нету рыбы не знаю либо вот эта мелочь, которую Паша ловил я снимал на камеру. Один у нас кружок перекусила, да? Вот пока такие вот дела. Не знаю. Погода, походу, не успокоится нифига. Дождь, ветер. Вот такая дела. Такие дела. Вечером еще проверимся и расскажем, что там у вас. Парни, заканчивается рыбалка, короче. хотел сказать, по рыбалке. Рыбалка не удалась. Сейчас мы на УЗВ, находимся на УЗВ. Это не наша форель? Не наша форель? Система очистки, просто Вода приходит в механический барабан, я ее купила. Стоится микронная сетка. Вот. Через нее процеживается вода. Выпускается автоматически, чистится автоматически. Потом вода попадает в теплящую газогрючку. То есть геотинка. Вот, затем она проходит. Ультрафиолетовую стерилизацию Потом часть воды Часть воды проходит через песчаные действия Вода попадает в Сумат Сумат стоит еще дополнительно ультрафиолетов И плюс еще огромная стерилизация Бочка для озона Здесь вода занижается и попадает стерилизованным сумасшем. Потом вода подается на 15 колонки, где возвращается к самотом и уходит обратно в воду. И тот же ход домой специально отсажены себя для продажи. Сейчас они не уедут они уже. И почти 10 вариантов 7,5-8. Ну, сколько посадка? Здесь сейчас, скажем, порядка 500 килограмм. 30 килограмм на путь. Mm -hmm. Здесь 15-20 килограмм. Mm -hmm. Это, кстати, этот конус, как он называется? Скиммер называется. Skimmer называется. Снизу он, да? Забирает. Да, Вот мне скимер надо тоже бочки сделать. 60-80 грамм. больше, крупнее. Угу. Тоже уже на сортировку сейчас пойдут на эту неделю. Сейчас по посмотрим товарную рыбу, ребят. Покажу вам. Кстати, кому интересно насчет товарной рыбы, насчет этого, все контакты будут в в описании. Вот Стальная форель. Сколько тут сидит в бассейне? А тут не я Сейчас <связано> А ну вот он видите как кинет да? это счетчик для рыбы, да? Да. Здесь включается, выбираешь там ну, понавески, мелка, средней крутину. И рыба отсюда подается или откуда? Нет, рыба сюда зарывается. А, сюда рыба. Ты сюда зальешь, под... да, и все, и он считает. Ну уже вот это открыто раз, раз, раз, раз. А сколько стоимость этого? 165 тысяч не вступали. 165 тысяч. Компания. А там как, какой-нибудь попрасный? там стоит подальше в А, это Ну, сейчас уже начало Все, Будем ее, наверное, завтра послезавтра уже в А что, ты так мало заказывал? Два лотка А, вот там еще. И тут тоже, Да. Это морковый цех.